Аши? Аку, проклятый Аку. демон. Я здесь уже бывал. Здесь я сравился с Аши и ее сестрами. Да, Бля, неужто сейчас реально эти семеро на нас нападут? Приветствую всех любителей видеоигр. Возвращайся к нашему самурающук с вами, Dead Inside. А-а-а! Так вы посмотрите. А, это всего лишь вы. Лови, братик. Дуал, не долетел, прикиньте. Бля, я только бросил. Ну их выстрелы реально, ну, сбиваясь с пантологии и еще мешают постоянно. Подождите, ребят, подождите. Ага. Блять, еще этот в спину стреляет парень. Ага, хорошо. Убивая одного, появляется другой. Ну, как я понимаю, про своих детей он даже, наверное, и не знал. Кроме нее, получается, Не, ну он знал. Он же, получается, стал. Заметьте, здесь и старые виды вот этих жуков, и новые. Ну, старые, конечно, по будут, но новые выглядят посильнее. Конечно, покруче. За 50 -то лет. Знаете, за 50 лет ничего не изменилось. Просто монстра жуки стали немножко выглядеть по-другому. Ну и все, в принципе. Что вы здесь делаете? Изучая древние руины будущего Древние руины Мы обнаружили, что их основание изучает мощную энергию Может быть это портал? Горячая вода Так, нам сначала сюда Куча монеток, которые мне в принципе уже и не нужны Да в принципе, правильно? Ничем мне монетки, если я уже давно, давно улучшил себе меч Так, а, оружие дальнего боя Обычная стрела Ага вот на самом деле с геймпада, с геймпада, сложно навестись, потому что это надо делать аккуратно. Отлично. И непринужденно. Еще один камон у нас в этом. Жизни полные, в случае чего можно вернуться. Или уже нельзя будет вернуться здесь. Спуск такой. Сразу видно, что вернуться здесь. Ой, как нельзя. что здесь вернуться так я пой-ой-ой быстро быстро уничтожить а почему здесь и старый таракан и мог это чисто для разнообразия игры потому что уже не знают с кем меня нужно заставить сразиться или сложно а еще я заметил, что... А, кстати, насчет того, почему Джек очень хорошо помнит это место, но очень плохо помнит город Аку и так далее. В принципе, 50 лет, прошло туда. В принципе, его понять можно, почему те места он хорошо помнит, а это нет. Так, хорошо, отлично. Сохранение. Огонь на ауку. Быстро-быстро сейчас попробуем пройти этот уровень, на самом деле, прям, ну, прям спидран. Что ты здесь делаешь, шотландец? Девчонки пошли тебя искать и, кажется, потерялись. Теперь ты тоже ходишь потерянный? Ха, ну ты и ну. Увидишь дочь, скажи, чтобы домой ступали. Молоточек да. Увидишь, малой. Хорошо, я скажу. А, ну здесь он еще более человека. Я думаю, что к более, как это сказать, далекий момент. Бля, я походу попасть. В принципе, похуй. Да, он уже будет, как этот. О, началось. Вот они. О, опять их придется убить. Они же люди. Аши. Он ее сразу увидел. Среди всех. Классно. Вообще игра получается становится все сложнее и сложнее с каждым разом. Руку я протянул. Спасибо, да. что -то... твоя смерть не загорает, самурай. Отец говорил, что решение, которое мы, мы принимаем, мы make, отражение нашей, нашей личности. You you Нельзя убежать yourself. от себя. это тебе не убежать от нас, мы пролем твою кровь во имя Аку Довольно Убейте Samurai. самурая А, начало, начало Мы первых двух убьем, потом еще парочку Почему она убежала? Ну ладно, это наверное по игре так сделано чисто Понятно А ч? Че они такие жирные-то? Стоять, стоять Сразу двоих убьем, Вот это я могу Отлично, красота. Блок стоял, чтобы сделать подкат, а получилось, что я отразил. Ага, хорошо, тихо, тихо, тихо, тихо. Отлично, красота. Быстро, просто. быстро, Быстрые рефлексы. А тиховый. Блок ты пробивает падает. Давай, минус одна, отлично. Но вот этого будет убить вообще уже не сложно. Она одна. А че она мне одна-то сделает? Давай, сейчас я тебе большими атаками загашу просто. Тебе даже блок не поможет. А давай захватим. Ох, ты ж сука. Все, минус. А, не убегай. Ну как неинтересно. Так, мне наверное наверх? А, ну да, в принципе. Там же было видно, как они инор убегают Или стоп, нет Так, твою голову Так, что это за звуки Ха, прикольно Как <связь> прикольно То есть, типа, стрельба по мишеням Если бы я не услышал, я бы даже не подумал бы Этому. О, -о, О, зеленый дух пусть Это прям то, что надо. Неожиданный поворот. Я думал там... Это что еще не могли дать? В принципе, ожидаемо, ожидаемо. Ладно. Ах. Ага, я понял, что надо делать. О, нет. Так, тихо. Оружие дальнего боя надо поменять. Ага, все хорошо. Бля, они реально не задут спокойно жить. Просто пиздец. Это реально, ну это жесть просто. Капец. То есть то, что они стреляют, это очень жесть как мешает. А, тут тут. Вот... Можно сзади подойти. Бля... Ну это, конечно, жесть. Буду стоять поднизу. Что... Снизу они мне не сильно так мешают. О, тихо-тихо-тихо, пока мне сейчас стреляют. Тихо, тихо, тихо, ты там. Расстрелялся там. Отлично. Есть еще там? А, нет. Ой, братюнь, пожалуйста, хватит мне мешать. Ты мне реально заражаешь. Дай запас сделал и все, блядь, все еще там стреляют. Уже бы.. Ах ты ж у меня еще дальше так аптечки то нигде нет думаю дальше будет ладно надеюсь надеюсь что она будет я аптечки не вижу хилочки хилочки какой-нибудь одной маленькой одной маленькой хилочки как-то не ломается хм, не ломается так я там монетки Пойду бы сюда. Просто это. Ну, душу, короче. Не, пойдем сразу, короче, ладно. Аптечка есть. То самое место. Почему-то я так и думал. <laughs> что словно, что если здесь открыто, то я могу пройти здесь. Так, стопа, куда мне? А -а -а. Должно быть, аша отправилась к древним руинам. Это там, где мы. Арсенал заполнен, но нет места. Для ног придется выбросить, чтобы освободить место. Где-то тут навык был, который позволял носить больше оружия. Увеличивает урона от метательного оружия. Враг увеличивает здоровье. Значит, увеличение урона. Увеличение урона. Увеличение... Бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Не то, значит, здесь. Освойте комбо, блокируйте комбо. Увеличение количества огня кея, okay, полученное на отпрежденных. Величение арсенала дальнего боя. Вот оно. А, хорошо. бриллиантов не хватает. Закрылся просто перед лицом. А где вы были? Где вы были? Когда мне реально нужны были луки. Ну, я не прям не шучу. Вот реально, где они были, когда мне реально вот прям нужны были Луки в огромных количествах. Так, давай починим лук, пока есть возможность. Так, а, а, ну в принципе ладно, давайте починим. Два лука это хорошо, лучше чем один. Два лука хорошо, а три еще лучше. Вот то самое место, где сейчас еще будет спарчество. А нет, какие там не Найти коротко Бля, как они меняют. Вот именно это такие вот враги, которые прям бесят. Потому что они могут схватить, они могут идти по землю. И это вот прям реально раздражает. А что же существует вещь такая, как глоб? Она реально иногда выражает? Как же недолго полз. Два раза успел нажать ну, подкат, чтобы дошло до того, что он до меня дополз. Блять, открыть одну дверь, чтобы показать, как закрывается другая дверь. Как это красиво. А потом, когда я сломаю вот эту тему. А, нет, подождите. Лишь сейчас не знаю О, да, сначала. Всё, всё, всё, я, помню. я надеюсь, я найду там, где я уйду. А, вот и дочка. Девочки в Москву прошли в ту дверь. Здесь опасно. Иди-ка, отцу, он тебя защитит. Джек, стой, посмотри, что я нашла на днях. Бриллиан. Хуя Как тема. О, бронька починила. Бля, почему я не уйду? У меня так все Просто раздражаются максимально. Вот именно такие враги, которые... Могут... Они, как, они прям идеально подходят Для этого уровня Ну что этот ну, Удар с подката наносит реально много урона Тихо, тихо Вы просто посмотрите Я могу уклоняться в обратную сторону Но ой Вы слышите? Я тоже слышу Я даже просто урон наношу Не такой как с подката Хотя с подката как-то быстрее даже наносить урон, чем... Как-то объяснить, чем с этого. Опа. Так, предметы оружия дальнего боя. Мне тебе не так жалко, то на самом деле... Мне это главное дело не в уроне, а куда стрелять Хорошо, а дверь у откроет кто-нибудь? Куда мне? Так. А! -а, -а, -а. Все, я понял. Не заметил, извиняюсь. Тем более не заметил, извиняюсь. Ха-ха, Классно. Получается как-то. Весьма так. полторашечка еще тысяча тысяча все-таки захватим о вот сейчас тут нападет а я так и думал а тут еще этот черный нига но меня прям совсем задракает ну поехали Давайте. Отлично. Еще. Еще и последнюю атаку Просто прекрасно. Блин, это прям читерский прием который наносит много урона. Это законно? А почему она выбирает каких-то дальних, Заметил, что автопереключение началось. А да ну ли оно вообще началось? очень странно хм, но ну это реально странно Сука. то есть вы предлагаете мне теперь вернуться за сухом Бля, я только что оттуда прям только что они решили меня сбить с пантологии они такие типа давай давай иди иди иди иди чего-то все-таки не хватает все-таки не хватает вот этих вот клавиш для быстрого взаимодействия то есть, ну вот, во время кат было бы все, пиздец нет, еще живой. я не мог эти навыки бросить здесь ну, очки навыков сколькими, в общем, вечеря Я не помню их количество Я должен поговорить, чтобы Тихо, тихо Я уже нашел читерский способ вас победить Вы даже понять, ничего не успели Особенно, когда я сразу двоих вас так пинаю Блин, да это реально читерская тема Блин, я ведь практически прокатила Да тихо, тихо, тихо, тихо все, все я понял что читерский прием блять что читерский прием свадь. ох ты ж сука как ты блядь если я раньше бью как ты бьешь скажи мне. все тихо, тихо. еще одна. аптечку мне дайте аптечку мне быстро химочку хилочку я еще по-моему здесь ни одного предмета не использовал чего никто не даст его законно? я по-моему, дадут. Отвечаю, дадут. Блять, тиху да? мне чудадут, да? Меня, надо сейчас вот такую хилку тут расскажут. На, пользуйтесь. Так. Надо их просто заранее делать слабже. Прежде чем они вообще там что-либо со мной сделают. Так, а куда мне вообще? Ага, все, я понял, понял. Пойду сюда. Кто все будет обыскивать, тот найдет все для себя. Ну и не только, конечно, для себя. Ну а вообще, на самом деле, вот, на самом деле. Играют для, для исследователей. Те, кто вот исследует, любит, рассматривается. Блять, еще хилку у меня. Супер. Жизнь это мало осталось у меня. Так, тихо-тихо-тихо, сейчас будем аккуратно с ними сражаться со всеми и все О, все, жизни полная, красота Не знаю, как как вышло, но жизни полная Так и должно быть, так и должно быть Красота вообще О, еще одна дочь Девчонки в масках здесь И я чую в них что-то дурное У них сильная связь с Аку. Уходи, здесь слишком опасно, она ждет тебя Конечно, я все понимаю, ну, возьми это, пожалуйста Хагис, отец, отец ждет тебя Хм, здесь на самом деле усыпают хилками. зели силы, хилки. Здесь вот реально этим всем засыпают тебя. Тихо. Да ладно. Так часто стали появляться магазины. Это, по-моему, даже незаконно. То есть они думают, что я прям такой лошара. Как это еще сказать? Не увижу там летающий значок в, темно... в тьме. Ух. камон. Опа, не понял. Что-то. А, я вспомнил. Я вспомнил, я вспомнил. Ну, вообще здесь их не было. Ну ладно. Это.. Оу, ребят, а ч это вы все решили начать с супер как я понял, они будут из каждого, да, подниматься? А чем больше я заранее уничтожу, тем меньше появится, да? Ну, давайте тогда поступим вот... У... Да, ты, блядь, заебал. Хотя это на самом деле не играет роли, они, по-моему, здесь вообще бесконечные. Блядь, мне нравится так бежать. Я прям чувствую себя танком Халка. Ну, знаете, как будто бежит Халк и рушит эти, блядь, меня догоняет не догонишь не догонишь не догонишь опа ну, он просто не Вот и все не болит. Да тихо а, отлично да но ну, здесь по крайней мере прям видно то что это прям именно силы акулы посмотрите когда я их убиваю они не просто как это сказать Ага, Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Беги, беги, беги, беги, беги. Знаете, там видно, что из них уходит тьма Вот что, -ли. блядь, какой же он жирный, блядь. сука. Так, да, да, ебаный род. такого, сука хуя. Тут еще хилка есть. Блять, еще нереально такие жирные. Сука. Так, отличный хилк вот наружу. Так, тебя сейчас убью и пойду дальше. Спасибо. Так, еще одна хилочка. Еще вот его надо убить. Отлично, быстро, быстро, быстро. Ай-яй-яй. Фух. Фух. Так, раз. Та-ра-та-та-ра-тай Та-та-ра-тай Та-тай А -та -та та -та та <связывая> та, что еще делать? Почему нет? У меня есть оружие дальнего боя Почему я не могу победить противника? Ага Оружием дальнего боя Лови Ага, все, я понял Блин, он так их... Они еще и взрываются А вот это, кстати, я не знал Но мне не жалко О чем мне тут можно жалеть-то? Вот он тот самый момент Джек? Аши? Пожалуйста, помоги моим сестрам Спроси их как спас меня. Воу. Можешь на меня положиться, Аши. Пожалуйста, не делай этого. Так. Тихо, тихо, тихо, тихо, красавица Вот, с нее одежда снялась, нифига себе Но я, как понимаю, я должен их просто в любом случае просто победить Я делаю клонения в другую сторону на всякий случай, если что-то случится Видите, он их не убил, он ее просто выверил И она устала Стопа, ты просто уйдешь? Она, сначала, зарубить захочешь. А! а я не хотел, прости. Это вышло случайно. Что происходит? А, ну он все равно, получается, пошел дальше по своей стихии, правильно. Ой, А, ну вот, как раз мы очнулись, да, и, да и вышли. Все верно, все верно. Прям как мультики. То есть мы проходим все те локации, которые были... В сюжете мультсериала. С небольшими изменениями. Ну, для тех, кто смотрел, тот знает. Вот еще одна прыжок. Одну он убил. Мне кажется, он их все на всех убьет. Ну, кроме одной. Вот их тут шестеро. Тебе вовсе не обязательно поступать так, как поступила сестра. Я открою тебе новый путь. Ты можешь уйти сейчас. И остаться в живых. Ты сама вольна выбирать свою судьбу. Судьбу, в которой нет аку. Наша судьба, твоя смерть. Он не хочет ее убивать здесь. О, блин. А вот это, конечно. А, и знаете что? Да вы что, охуенели, что ли? Да тихо блядь. Ладно. А ч, оно у меня зря что ли способен? Сразу кто в шестерых сверках. И это как -то... Отлично. Красота, красота, красота, Ну реально читерская тема, конечно. Мне она даже нравится. Блин, из них так одежда классно падает. Лови, отлично. Лови, лови, лови, лови. Сразу двоих просто. Давай, давай, давай, еще разочек. Давай, ехал. Я надеялся, что в эту попаду, а попал в другую. Давай, быстренько, еще одну запинаем. Отлично. Одна у. Аши! Я сначала Ашу отпинал. Нифига себе. Перестол. Да нет, вроде не похоже. Бля. Вставай, падла. Отлично. блять. А, это Аши там бросается, когда я слишком близко подхожу. Нифига себе. Типа станет блин. Не, ну реально, это прям читерский прием, в котором я могу победить любого противника. Во, еще одна упала. Злой дух Аку летает из них. Послушайте, вам не обязательно с в стороне Аку. не Нужно жертвовать ради него собственной жизнью. Ну Я же говорю, у него, на самом деле, скорее всего, не получится. Блять, лет лет лет блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, яй Ловите, короче, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, Это блять, блять, блять, блять, давай, давай. Еще одна. Я не думаю, что вот на самом деле, в принципе, ну, не похоже, что он их убивает. Я думал, что он их... Ну, они реально теряют сознание просто, да? И все. И улетают. Но нет. Ах ты ж сука! Вот видите, вот эта вот ебучая интушка мешает. Вот если бы они просто падали, я бы успел уклониться. Отвечай, успел бы. А что теперь? Теперь все сначала, блядь, да? Бля, пиздец. Вот реально вот реально подставил интро отвечаю прям капец вообще я столько времени потратил блин а чё они такие уклончивые стали так ладно будем действовать тогда без прицеливания они же даже не ожидают на кого я полечу ну так-то они реально не ожидают. Что я смотрю куда-то вообще в другую сторону, а потом резко такой обратно просто. Блять, они так стонут вообще какой то Самый чекчестый прием для самых быстрых прохождений. Ну, может быть, и не самый быстрый, но достаточно хороший. Качественный, качественный Они так стоят, то есть то мне начинает это нравиться. Почему? Вот, да, вот мне интересно. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, ладно, дай-ка я тебе выспеку порублю немножко, Я потом уклонюсь. Да, уклонюсь, я сказал, а не просто получают тебя на Сразу двою, конечно. Интересно, а если я... Понятно, пойду сразу предмет использую. Хотя, стоп, у меня так столько чая. Почему я не могу его использовать? Отлично. А если бы я сразу двоих вырубил? Я сразу уже начинаю нажимать ЛРТ, чтобы уклоняться. Ой, РТ. Ну да, уклонение, короче. Ага, хорошо, красота. При красивом блоке я это так называю. Да, я буду называть. О, блядь, нихуя, у меня мало жизни осталось. При удачном блоке uh, урон повышается. Ага, хорошо. Так, теперь можно рубить. Опять же изнимал. Да тыл. Стоп. Ага. И еще одна. Сейчас еще одну мы добиваем. И остается только одна. Ну все верно. Я знаю, ты что ты не такая. Я знаю настоящую тебя. Даже если ты сама не знаешь Аши. Такая, откуда ты знаешь, как меня зовут? Откуда же оттуда я знаю, что у тебя золотое сердце, чистое? Я убью тебя. Помнишь божью корову? Как? Скучно. Насадил ее на меч, сука. Вот так умразь. Нет! Нет, нет, нет, Аши. Аши. воу, это, конечно, было круто, достаточно быстро мы. Мои прошли, Я считаю, да, 20 минут это было достаточно быстро. Потому что не было никаких всяких Димонга санных боссов. Были вот эти бабоньки, и мы их быстренько отпинали. Быстренько прошли. Быстро-быстро разворачиваются события. А вам, ребят, спасибо за просмотр. Продолжим в следующей серии. Надеюсь, уже скоро все. Уже скоро, конец, Даже не надеюсь, я уже знаю, что следующая серия скорее всего будет последняя. Спасибо за просмотр. подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Спасибо. Пока-пока. До новых встреч.